Да, соответственно, с чем, что болит, что хочешь изменить, что не дает. Объясню. Наверное, неспособность обеспечить моим детям такого уровня жизни, которого они заслуживают и который я хочу им дать. То есть, как бы, есть определенный рассинхрон в этом. То есть... Потенциал, как бы, я понимаю, но я его не доиспользую окончательно. То есть, и мне вот именно, если говорить про боль, то, наверное, как раз вот это в большей степени беспокоит. Ах, прекрасно. Но ему, но ему стыдно. А что стыдно? Алексей, что случилось? Расскажи, пожалуйста, Алеша, что случилось? За не что знаю. тебе стыдно? Вот наругали. Кто что -то? наругал? Что случилось? За что наругали? И кто наругал? Мама. Мама наругала за что? Поддержки отца. Поддержки отца не хотел. Угу. А. Алексей Большой, сейчас протяни руки вверх. Расти стал. Прям... подросткова ты знаешь как будто бы за образом отца здесь не дай не дает пройти силе этого демона в меня именно силе то есть как отсечение какое-то Здравствуй, Демон, как твое имя? Да, Люцифер девяносто да, девять не в счастье дела. А в балансе? В чем баланс? Сейчас баланса нет. Потому что Люцифер забирает у меня энергию, но это моя проблема, что я не могу принять. В обратку от него. То есть это моя ответственность. Но это так и есть. Демон, демон говорит, что ему без разницы. Люцифер. То есть мне как люциферу мне не важно. Нет, я сам пригласил его. Кого-то убить надо? он как-то вот, вот, приходит почему это не в мирное время это прям где-то на поле боя да и... я не выполнил контракт и умер сам знает алексей теперь знает что любой контракт будет нечестный Любой, любой контракт будет нечестным. Мы аннулируем контракты. Ты согласен? Не хочется ему разрывать этот контракт. Да, много. Абсолютно верно. И Люцифер, и Люцифер никогда не теряет достоинства в таких ситуациях.